Государстве жил-был царь! Царь! Ивашка! Ивашка! Ивашка! Ивашка! О! Батин голос! Опять Ивашку кличем! Айда, собанки! Что, Евламипий, голодаешь? Опять есть, хочешь. Ой, скукатища! Ну вот, опять началось. Ну, чего вам? Тебя батя кличет! Ага. Ух ты! О. <плес> Тварь ненасытная! Все тебе жрать, дожрать да не дам! И Видишь, как заливается! О! Айда во дворец! И было у него три сына Один старший Другой средний И младший Иван Царевич Ну, тварь ненасытная <с seventies> Гляди, батя, как Ванькин крысёныш объелся. Вот-вот лопнет. <с> да что же! Слушай, мой указ, мы, великий и могучий император всей земли нашей, повелеваем тебе, Иван Царевич, отправиться на поиски невесты. Че? Какой еще невесты? Мне и так хорошо. Алчак! Так я это, батя! Алчак! Не женишься! Со двора! Вон! Аллу! Небес, невесты, не возвращайся, паршивый стрелок! А -а -а! <свяк> ну, Ванька, придется тебе жениться. Ну так женюсь. О -о -о -о. <свяк> Ах, парасик, не О, моя половина разбушевалась. Ну я пошел, пока, Решу мужики. Я тебя встречу, он так сорвался? А? Желище узнаешь. Ладно, я тоже побегу. Моя пнебось уже сумчик не сварила. Ушли. А мне-то что делать? И без невесты не возвращайся! Ливашка! Ого! Паршины! Ага! Глюки начались. Да, видно, придется жениться. И отправился Иван Царевич в дремучий лезвие невесты. Ох, и тяжко-то ему выпала дорога. Там на неведомых дорожках следы невидом. Шрать охота. «Затем? Ух ты, неведомые зверушки пошли. Значит, опять кто-то полез участвовать. Так и есть. <клевые> Такс. Преступим! <связок> <связок> Ух ты! Чё? Иван-царевич! Так я, это... А что, ты меня знаешь? Тебя нет, дядьку твоего знаю а -а -а. Мы с твоим дядькой Ух, времячко было! По глухим лесам все носились Невесту мы искали, Марию Моревну Ох и погуляли мы тогда, шороху навели До сих пор про нас народ с Иваном Царевичем анекдоты сказывает А сам-то зачем в нашу глухомань забрался? Да за тем же, что и мой дядька, невесту ищу Да ну! Ага Эх, помогу я тебе в этом деле, вся одна без меня не справишься Знаю я одну тетку, злющую, ох! Но дело она свое знает И дорожку тебе к невесте она указать сможет Ну что, пошли! Ага. И пошли-то, Иван-царевич, серым волком к бабе О, гляньте! Ужатую пасай! <свят> Шас всех порешу! Ну? Что ж ты, старая каргата, гостей встречаешь? А тут разного сброду шасой. Еще ступу фамильную умыкнуть. Ну с чего приперлись-то? Да вот царей жениться решил. Может, старый невесту ему подберешь. Шас! Разбежалась! Ух ты! Как пичут-то! Ивашка! Да не тебя, дуя башка! Животинку твою, как личу-то! Евлампий, сын Никодима, и все. Ладно, я помогу, но сын Никодима останется у меня. А ну-ка, ребят, подсобите девушки. Просто! взяли! Давай со мной! Красота-то какая! Ух ты! А она-то умная? Тыч, слепой! это ж принцесса заморская Премудрая <свят> Глянь, какие отчки <отцы. свят> Ой, батюшки свет Теперь <свят> Корыныч, пожалуй <свят> Тихо, ребятки, у меня все под контролем <свят> <свят> Там люк, лезьте туда Лифт скоростной! Он вас быстро за болото выведет. Вот, на, держи раритет. Яйцо Василисе подарите. Она любит всякое такое, этакое. Спасибо. Пока, старая. И полетел Иван Царевич. потерял. Ищу то, не знаю что. Не у тебя ли оно? Я и сам богатый заяц. началой и не заясь. Вот с ковлами разбиваюсь. Какие-то куски, лоскутки. Помоги из них собрать ковлы. Может и дам тебе то, э, не знаю что. А вдруг богатый зайчик подарит мне заветный ларчик. Грючек, бабы, иди. Помоги! Верти-крути! Ты берешь правильно, картинка получится! <свят> ну и ковер! Что это такое? нос, лапки. Ну и кавер, вот ты кузор! Вот чудеса! Не гори, леса! Скоро освобожу тебя! Вот так! Ну, здравствуй, кукушка-балтериса! Покупуй немного. И ключиком-то ее не завести, а возьму с собой, там разберусь.